Всем привет чуваки, это Топ Дота. У нас в игре сейчас ничего супер охрененно интересного не происходит. Фишки я записывать тоже не хочу, а бич закупка наша еще подождет. Так что сегодня решил рассказать вам историю из моего дотерского прошлого, если это можно так назвать. А точнее, даже не из дотерского прошлого, а из трейдерского. И о том, как всего каких-то три года назад можно было разбогатеть на рарках буквально за несколько дней. Поехали!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 Итак, 2014 год. Тогда еще не было реборна, тогда еще в Доте вовсю бурлил трейд, и тогда еще даже были ключи, которые ходили вместо валюты. И тогда было очень много не слишком уж прошаренных людей. Было очень много глупых людей, и конечно же можно было всем этим пользоваться. Как-то раз я бродил по просторам интернетика и наткнулся на программу инвер, точнее на ее группу ВК. Суть этой проги была в том, что вы могли просканировать любой паблик в стима, любой чат доты, просто какой-то список профилей и программа. Вытаскивал оттуда все содержимое инвентарей, ну точнее, она не вещи вам в инвентарь магнитом затаскивала, а данные а об этих инвентарях она парсила в какие-то определенные файлы. И вы потом могли все это сортировать, смотреть и изучать. Например, можно было посмотреть, что вот у этого челика есть ДК Хук, у этого челика есть 5 аркан, у этого еще что-то. Кроме этого, было видно даже сколько юзер потратил времени в каких-то определенных играх, сколько он играл в cs сколько в доту. Ну и вообще, вся публичная информация, которая у него отображается, там была. И прошаренные челики с помощью этой штуки творили настоящую грязь, зарабатывая себе неприлично большие суммы денег. При этом никто никого не взламывал, никто ничего не воровал, никто никому не угрожал и вообще ничего незаконного не происходило. Все было намного проще. Просканировав какую-нибудь группу, у вас в руках были данные о десятках тысяч инвентарей. И отсортировав их определенным образом, можно было найти таких ребят, которые вообще ни хера не понимают ни в предметах, ни в трейдах. Ней вообще ни в чем, но при этом носят у себя в кармане какую-нибудь очень дорогую шмотку, которая, возможно, выпала им с паблика, упала за уровень. Да, тогда еще падали трейдовые вещи с паблика, и тогда еще давали шмотки за уровень. И дальше вы просто добавляли целую кучу таких ребят и начинали с ними дружеские, так сказать, беседы. Можно было чутка поболтать, о чем-то там перекинуться парой слов, спросить, за кого чувак любит катать, потом туда-сюда. Ух ты, надо же, какое совпадение. У меня вот как раз мистический сет на этого героя, за которого ты так любишь играть. Давай мистикл на мистикл, равноценный обмен с тобой сделаем. Ну и таким образом выменивали у людей, например, контуз на джигернаута, которые стоили по 10 тысяч рублей. Вообще просто дорогущую годноту выменивали на всякий мусор. Вот вам, например, скриншотик из темы, в которой трейдеры хвастались своим уловом. Это первый попавшийся, если что. И знаете, что здесь самое забавное? По сути-то в таком раскладе все оставались довольными. Ничего не шарящий чел реально получал шмотку на любимого героя и кайфовал от нее, а трейдер получал профит. По-моему, это замечательно. Проигравших сторон здесь попросту нет. Конечно, до тех самых пор, пока юзер не узнает, сколько стоила шмотка, которую он отдал. К слову, стоить она могла как новый iPhone. Ну и вот скажите, вы бы стали таким заниматься или нет? Под прошлым роликом многие из вас писали, что даже 3-2-2 матчи это вполне в нормах морали. Так что интересно, что вы скажете на это. Вроде как вполне безобидная схема заработка. Если кому-то интересно, я таким тоже занимался, но недолго. Не успел я себе заработать миллионов, и даже на новый iPhone не заработал, и на старый iPhone не заработал. И даже на разбитый экран айфона мне бы не хватило, но зато было весело. Особенно весело было читать эту тему. Там некоторые ребята, реально курьеров по несколько. Десятков тысяч рублей выменивали. Это просто жесть. Даже не представляю, какое удовольствие они испытывали, когда нажимали подтвердить обмен. Такая вот история. Длилась вся эта тема недолго, буквально через годик вели реборн, с трейдами тогда тоже что-то намудрили, и в паблике перестала падать годнота. Ну и тема вся эта сдулась, как вы понимаете. Теперь все зарабатывают, даже не знаю на чем. Кейсы, может быть, открывают. Ну и спасибо за просмотр. Пойду пилить для вас бич закупку. Подписывайтесь, чтобы ее не пропустить. Удачи!